Всем привет, ребят! Всем привет! Сегодня продолжаем проходить герой ничтожных империй. В предыдущей части мы добрались до этого города и встретили Лану, да, по-моему, если не ошибаюсь, ее зовут, да, Лана, все правильно, которая пообещала нам а, доставить нас к чародею. Вот, ну, разумеется, торопиться мы пока не будем. Нам нужно исследовать остальную часть карты, чем мы сейчас и займемся. Поехали! Ты спас от голодной смерти, храбрый воин. Как? Я спас, я же ничего не делал. Кстати говоря, мастер артефактов здесь. И совсем недалеко от того города. Это хорошо. Единственное что, ничего интересного здесь вообще нет. Мана, здоровье, регионер, здоровье. Вообще, вообще ничего интересного. Давайте продаем все вот это вот, во-первых. Во-вторых, давайте там сразу, чтобы не тратить время, добежим до того города и заберем все, что здесь у нас лежит. Весь наш схрон. А он, кстати, нам весь не влезет Придется бегать два раза Ну, ладно, ничего страшного Пробежимся пару раз Значит, ничего В этом страшного нет О, Все богатство забираем О, одно не влезла, да Ой, ну пойдем 52 тысячи. 52 тысячи золотых монет у нас сами уже. Мы всю игру эту купить можем сейчас. В принципе, по идее. Так. Вот это все дело мы также продаем. Так, Ключ. Нам не нужен ключ, мы управля... 57 тысяч, ребят, 57 тысяч На 5 тысяч мы, мы напродавали с вами Хорошо, что мастер артефакта попался Кстати говоря, ланой мы можем управлять Ну, как бы я не вижу смысла Ей управлять Напишите в комментариях, вообще стоило ли за нее играть Учитывая то, что она практически не попадается Как вам, кстати, игра? Интересно или неинтересно? Скачивали ли сами после того, как видели или нет? Так, продаем вот это колечко последнее, которое нам попалась. Короче, пишите в комментарии, понравилось или нет. О. Я всегда а? старался не обращать внимания на женщин. От них одни лишь хлопоты. Однако Лана сильная и смелая. Конечно, ей не сравнится с мужчиной-воином, но положиться на нее можно. Вот так вот Эльхантик-то у нас потихонечку по боленечку начинает в Лану влюбляться. Такие вот дела. Ну, опять же, ничего удивительного. Так, Мы, кстати, здесь не были еще. Нам туда нужно попасть. Трое здесь, кстати, их охренеть Ну, мы сейчас их спокойненько поубиваем Чтобы с ними в контакт в такой близкий не вступать Не бегать туда-сюда А гоблина уж спокойно вырезать потом угу. О, идут, смотри Маги есть у вас еще? Вот мага, вижу так, все, берем меч, остальных вырезаем. М -м, такие маленькие, так разбегаются. Кольцо мастера лучника. Скорость атаки плюс 16, скорость движения плюс 5, региона здоровья, плюс 3 и защиты куча. Защита от всего, кроме магического, да? И урон плюс 4 здесь, здесь скорость атаки, скорость движения Да не надо, наверное, нам такое кольцо. Хорошее колечко, но я думаю, нам оно не пригодится. Скорость атаки у нас, в принципе, и так неплохая. Она нам, конечно, нужна время от времени, когда мы с какими-то очень большими чудищами сражаемся. Соответственно, когда очень много урона в них влить нужно. Тогда, да, скорость атаки бы, конечно, не помешала. Прекрасно, сейчас тоже переключился. Не успел. Хорошо, идеально. Чем дальше идем, тем больше всяких... Жи всяких э, чудищ э, попадается. Ух ты. Гримучие зели берем. А, на гримучие зели тоже нет места. Mm -hmm. Ну, блин, давайте, давайте выпивать тогда зелье восстановления. Так, регенерации нам не нужен. Так, это нам каких-то воинов дали. Давайте отправим их домой, пускай там защищаются. Нам не надо, чтобы они здесь были. Куда нам они? Угу. Mm -hmm. Отлично, идем дальше Так, а что это за... А, -а, -а, а это то, Это то место, где мы, у... где мы корону взяли и уничтожили демона Я думаю, что там светится такое Три мага здесь В любом случае, надо сначала магов поубивать. Слушай, вообще хорошо лупят они по мне. А, попался все-таки, ну да ладно. Вот так вот. Охренеть, вот и все. Вот и все. Так, здесь у нас есть живой источник. Воспользуемся им, пожалуй, чтобы магию не тратить. Так, здесь ничего нет, пустот. Ни хрена себе! Ёлы-палы, Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. 225 по 95. Ни хрена себе набежали-то. Смотри, какие шустрые. Я их просто не догоняю банально. по 831 кстати ни хрена вся эта магия это снимает неплохо этот ближе останется да 831 это я понимаю так не попал хорошо ой вот это очень мощная комба вот такие магии и плюс Големы каменные. Очень быстрые. И очень много снимающие хп. Вот в первую очередь нужно уничтожить белых магов. Под минус 200 охренеть. Так, все, все, все, все. И все. Отлично. Эликсир жизни он нам дает. Так, выпиваем маленький эликсир и забираем этот эликсир с собой так, лаборатория, здесь еще что-то библиотека, библиотека, хорошо так, а в лаборатории мы, в принципе, ничего для себя не найдем полезного-то да, ну ладно что у нас в библиотеке есть? Так, во-первых, э -э, волна огня. Блин, слушай, хорошая магия волна огня. Давайте мы, наверное, молнию продадим. Она уже слишком... Слишком слабенькая для нас. Наверное, мы Джина продадим. Нет, так, продадим глаз. Глаз он уже нам, в принципе, тоже не нужен особо. Сфера магмы оставим, это очень хорошая магия Так, этих ребят, они нам не нужны Так, и волна огня у нас теперь есть, все Все продали, что нам не нужно было, отлично Так, денежки получили Сколько гоблинов, боже Так, ну мы туда не пойдем к нему Мы здесь, понятное дело, сначала до конца зачистим все, что есть Плюс, опять же, все нужно будет продать. Маг его восстановил. Так, ну, убили одного уже хорошо. Так, давай мы сразу на него накинем. Так, хорошо. А мы, кстати, еще уровень до конца даже не прокачали, ни хрена себе. Так, идем сюда. Ну-ка, сферу магму за одну затестим. Вау! Прекрасная магия тоже. Не попал, да, вроде как? Не попал. Так, нет, мне здесь ничего не нравится. Восстановление у нас просто дикое, нам банально не нужно этим заниматься. Так, и добиваем, понятное дело, гоблинов. Отлично. Так, здесь у нас всего-навсего... Ага, вот этот вот опасный чувак. Вот его не заметишь? И Привет. Ой, не хватило, не хватило. Вот это Блин, них магии не достал. Ой-ой-ой. Хорошо, что заметил. А, и все равно, и все равно толку ноль. Не достали, хорошо. Ну, все, этих мы сейчас добьем. Итак. Так. Э, Убивать не убивается их здание да? Окей, идем сюда. Что здесь у нас есть? Здесь у нас. Ой! Блин, чуть на крыс не налетел. Угу. Так, здесь все Давайте забежим мастера мастер-экспорт Сразу же продадим все, что нам не нужно А нам, в принципе, что там? Ничего нет, одно колечко выпало Пойдем дальше сочищать Дракончик тут у нас Давайте с ним разберемся О, кстати говоря Ящичек, который мы не забрали Сколько? 130, так, ну слабоват слабоват. Хотя по нам все равно по 100 давать будет По 113 угу. так. Кольцо дракона, неинтересно Кстати говоря, реально мы не до конца Еще, учитывая то, какие Здесь нам противники попадались Доспехи Бьорна Так, мана 90, регенерация защиты магического Сила заклинаний, урон уменьшается Здесь, защита, защита, защита Регенерация плюс 6, уклонение 26 Скорость передвижения, регенерация мана уменьшается Сила заклинаний также у нас уменьшится Да, и регенерация мана еще уменьшится но зато здесь защита хорошая Давайте оденем Сила заклания у нас уменьшится Максимальная мана стала поменьше Ничего страшного Регенерация маны какая-нибудь большая Один раз выпадет, мы ее и возьмем Так что я не вижу в этом какой-то проблемы Так, сразу продадимся Нифига себе, нам целый сет, кстати, выпал Да, я так понимаю, это все одно и то же Бьорна, мистического леса. Но это мне кажется то же самое. Я думаю, разницы никакой по большому счету нет здесь. Так, идем дальше. уже гоблины с этими ребятами порядком заколебали уже. все есть есть контакт тут у нас еще кто-то живет слушай у нас по большому счету наверняка никого и не осталось да практически все уничтожено Получил я. Получил. Так, давайте скорость восстановления увеличим немножечко. Еще раз дали мне. Но благо не сильно вроде бьют, мы выдержим. Как долго не снимается. Ну нет, нет, мы выдержим без вариантов. Так, еще выпивать будем зелье какое-то. Это перманентное зелье, оно интересное. Так, есть здесь что-нибудь? Здесь ничего нет, окей. Да, слушайте, мы внезапно закончили. Похоже, да? Сейчас проверим. Такой тоже отряд интересный стоит Ну урсы не страшны Ой Не угадал немножко Ну вот магов очень много Ну слушай, заколебут Знаешь что сделаем? Черт с ним пусть попадают. <смех> да ты чё? Вот так вот тогда сделаем. Капец, на минус двадцать один. Ой, ой, ой, ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай вот так. Да что ж ты будешь делать? Куда я попал-то там? Ура, наконец-то. Все. Ух. Так, ну я так подозреваю, да, мы с вами закончили здесь. Как-то рановато, я даже не ожидал, что мы так быстро с вами справимся. Ну Ладно. Это здесь. Корона стихий. Венец великого Актона. Многие века никто не мог ее найти. Теперь ты спасешь наш народ. Увы, я ничего не смогу сделать. Как? У тебя же есть корона! Без жемчужин. Это просто кусок металла. Каких жемчужин? Четырех магических жемчужин. Символов и средоточия мощи. Четырех стихий. Четырех видов магии. Перед смертью. А кто он раздал их главам магических гильдий? Мы могли бы попытаться собрать жемчужины. Но теперь уже слишком... Поздно. Нежить уничтожит нас гораздо раньше. О духе леса! Неужели ничего нельзя сделать? Боюсь, что так. Одна из жемчужин у самого Некраса, повелителя Праха, а гробница Актона, единственное место, где можно провести ритуал, вот-вот окажется в руках. Врага. Лучше уходите в горы как можно скорее Быть может, там вы найдете спасение Спасение? Да о чем ты говоришь, старик? Наш народ гибнет Мы должны хотя бы попытаться Я могу сказать, где начать поиски жемчужин Но боюсь даже тебе, Эльхант эта задача не по плечу. Великие опасности ждут тебя на пути. Лучше погибнуть, пытаясь спасти наш мир, чем прятаться, ожидая неминуемой смерти. Говори, что нужно делать. Ну что же, отправляйся на север. Там, за морем, ты найдешь механиков, хранителей одной из жемчужин. Быть может, они укажут тебе, где искать остальные. Эльхант, я пойду с тобой! Нет. Мы отправимся к твоему отцу. И убедим его отвести войска к гробнице Актона. Нельзя позволить нежить и разрушить ее. Лана, Драйл Нор прав. Поспеши. Времени осталось мало. Надеюсь... Мы еще встретимся с тобой отважный Эльхант. охранят тебя духи леса ильхан добрался до обители драйон драйон нора ребят я вас поздравляю, мы нашли мага вот соответственно все что, что будет дальше мы узнаем в следующей серии если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал прожимайте колокольчик чтобы ничего не пропустить Пишите в комментариях, вообще нравится вам эта или игра, или... игра, это или нет. Соответственно, группа ВКонтакте, Телеграм, все также в описании. Можете подписываться, там все самое новое и интересное. А я желаю вам здоровья, любви удачи. Пока.